друзья приветствую добро пожаловать на мой youtube канал меня зовут давыдов день сегодняшнем видео мы будем разбирать очень интересную важную тему для предпринимателей для инвесторов которые работают с деньгами с интернет проектом с криптовалютой это видео о интернет безопасности и много полезного вы найдете здесь неважно новичок вы или вы уже бывалый пользователь однозначно я думаю что найдете что-то для себя здесь в этом видео но прежде чем продолжить заварите себе кофе чай и мы начинаем. А тем временем я включу музыку, чтобы было нам веселее. Итак, Chill House давайте включим. Chill House. Так, ну и первый важный пункт это логины. То есть старайтесь использовать разные логины, потому что мы участвуем постоянно в разных проектах, регистрируемся где-то. И один и тот же логин везде указываем. А если злоумышленник, ну, допустим, взломает какой-то ваш э, сайт, к примеру, да, то... Он будет, этот логин уже использовать везде, ко всем другим сайтам, которые вы используете, понимаете, поэтому тоже старайтесь разнообразие вносить ваши никнеймы, логины. Я уже не говорю про пароли, они тоже должны быть сложные и везде разные. быть. Не используйте один и тот же пароль и мало того, что не используйте пароли, которые можно интуитивно легко подобрать. То есть, чаще всего это какие-то цифры, там 1, 2, 3, 4, 5, или там QWERTY 1, 2, 3, 4, 5, то есть и так далее, и так далее. То есть, такие моменты тоже не пренебрегайте ими. Создавайте сложные пароли. Следующий – это не сохранять э, пароли в мессенджерах, особенно в WhatsApp, потому что WhatsApp, он э, не имеет сквозного шифрования, и все те данные, они, по сути, хранятся на серверах у, у разработчиков. Поэтому многие этого не знают, бывают, сохраняют э, в ну, в своих же личных сообщениях какие-то данные, пароли, карточки, что небезопасно. В том же Телеграме, то есть Телеграм считается как бы намного безопаснее, нежели Ватсап, но тем не менее, если ваш Телеграм взломает, то уже будет несложно взломать все остальное. Поэтому никогда не храните данные в мессенджерах, это небезопасно. Также дополнительный аккаунт Chrome тоже вам не помешает. В случае, если вы тестируете какие-то сервисы, допустим, в момент прохождения тестнетов, используйте отдельный, отдельный браузер, чтобы его не засорять. Используйте отдельные, допустим, расширения метамаски, используйте отдельный, чтобы основной свой аккаунт браузер не засорять и не подвергать свой Google аккаунт опасности. Поскольку когда вы тестируете какие-то проекты сырые с целью получения криптовалюты, с целью заработать криптовалюту, то небезопасно использовать свой основной аккаунт. Кстати, понятно, как создавать дополнительный аккаунт Chrome. То есть это, в принципе, вообще удобно для работы, поэтому на будущее будете знать. То есть вам необходимо перейти в свою пользовательскую запись и нажать «Добавить», после чего система вам предложит создать аккаунт. Нажимаете «Вход» и дальше, и дальше, дальше, дальше вам необходимо нажать вкладку «Создать аккаунт». Создаем аккаунт и используем его в каких-либо целях. По маску. Часто бывает такое, что вы, когда используете MetaMask, вы его не отключаете. То есть вы один раз там сделали какую-то операцию и все. То есть у вас кошелек постоянно в открытом э, доступе, вы там чем-то занимаетесь, кошелек постоянно открыт. Это как бы небезопасно. Это то же самое, что если вы так бросили деньги, да, вы где-нибудь на работе там, на свой рабочий стол бросили деньги и пошли там гулять, там заниматься какими-то другими своими делами. То есть то же самое, ребят. Кошелек всегда отключайте. То есть или ставьте его на какую-то автоблокировку. Допустим, на 10 минут, на 15 минут, чтобы он отключался. Давайте я вам покажу, где это делать. Вы переходите в MetaMask, переходите в раздел в раздел, в раздел. настройки, заходим дополнительно. И здесь находим таймер автоблокировки. Установите время бездействия в прежде чем MetaMask будет заблокирован. Указываем, к примеру, там, я не знаю, 5 минут. Указали 5 минут, сохранили. Все. То есть ваш кошелек, ребят, будет автоматически выходить из учетной записи через 5 минут. После того, как вы бездействуете. Это надо применять. Также периодически, ребят, подчищаем в MetaMask подключенные сайты, чтобы не подвергать опасности свои активы. Поскольку если взломают сайт данные, то, соответственно, злоумышленники смогут подобраться к вашим деньгам. Понимаете? Поэтому периодически подчищаем в разделе «Подключенные сайты» и нажимаем «Отключить», «Отключить», «Отключить». Таким образом вы обезопасиваете себя от взлома. Следующий, не менее важный, Совет это делать рывок, то есть отписываться от транзакций, которые вы подписываете в момент использования того или иного сервиса, децентрализованного. Это важно делать, поскольку если опять же эти сервисы взломают, то взломают и ваш кошелек. Как это делать? То есть не ленитесь тратить на эти небольшие комиссионные деньги, зато вы никогда не будете подвержены рискам взлома. Потому что многие это игнорят и многие теряют деньги. По этой причине, поэтому давайте покажу, как это делать. Некоторые используют сервис Debank, но покажу на примере Binance Smart Chain Scan. То есть это можно, конечно, делать и в Azure Scan, и в, в Poliscan, используя Polygon, к примеру. да Давайте на примере Binance Smart Chain покажу. Вы, к примеру, зашли на Binance Smart Chain, вам даже не нужно здесь нигде логиниться, вам нужно перейти в раздел Token Approvals. Далее указываем свой адрес Binance Smart Chain. Если бы Smart Chain, то значит адрес BNB. Мы били адрес, к примеру. Обратите внимание, сколько адресов, сколько сервисов различных подключено, где нужно сделать рывок. Потому что если взломают эти протоколы, ребят, то взломают и нас. Немедленно отключаемся от этого всего. Но вам, конечно, нужно приконнектиться. Нажимаем Connect, нажимаем Metamask, нажимаем далее, выбираем свой адрес, подключаемся ожидаем некоторое время мы подключились и делаем рывок нажимаем рывок рывок нажимаем подтвердить поехали дальше по-хорошему нужно вот смотрите видите транзакция прошла мы отключились у данного протокола видите его нет и от этих всех протоколов нужно отключаться вот прям обязательно не игнорируйте это. многие скажут блин не хочу тратить деньги на транзакцию ребят вы Потратите лучше сейчас на транзакцию деньги, зато потом в будущем вы не потеряете а, миллионы, тысячи, сотни тысяч долларов, понимаете? Есть... Это для вашей же безопасности. Вот видите, то есть мы отключились только что от трех сайтов, таким образом это происходит. В Binance Smart Chain как бы комиссионные небольшие, если вы отключаетесь в сети Матик, тоже небольшие, если вы отключаетесь в сети эфира, они будут чуть-чуть подороже. Учитывайте этот момент Знаете, понятно. если везде банк многие используют я вот использую больниц smart chain scan либо другой скан. также игнорим фейковые раздачи очень часто бывает такое происходит приходит какие-то токены на кошелек вы смотрите в скане и видите что они стоят просто дичайших сумасшедших денег вы просто счастливы в моменте и хотите где-то их продать не проанализировав данный токен, вы его добавляете в свой кошелек и дальше хотите где-то на дексе его продать. Ну, как бы и таким образом происходит тоже проникновение злоумышленника в ваш кошелек и угоняет все ваши деньги. Как это выглядит визуально? Вот, к примеру, зайдем в тронлинг и мы видим, что мне насыпало 43 миллиона шибаину, 4 миллиона следующей транзакции, миллион третьей транзакция, понимаете? То есть это приманивание. Как только я добавлю данный токен в свой кошелек, меня могут взломать. Почему мне эти фейковые раздачи приходят? Возможно, я просто где-то засветил свой адрес. Поэтому мне, бывает, заспамленные заспамлены эти токены отправляют. Тоже не попадитесь на данную удочку. Не совершайте ошибок, на которые уже многие наткнулись и потеряли большие деньги. Игнорируйте эти фейковые раздачи. На крайняк, если вам что-то и пришло, просто зайдите в телегу этого проекта. Посмотрите. Пришло ли это тоже другим людям? То есть, есть ли, допустим, какие-то анонсы, раздачи? То есть, не поленитесь проанализировать этот момент. В Телеграме, допустим, по ключевому слову можно тоже найти, если вы подписаны на, много, на многочисленное количество чатов, вы можете эту информацию быстро проанализировать. На крайняк можно в официальном чате посмотреть того или иного проекта, который вам пришел. Следующее, не используем централизованные кошельки по типу blockchain.com, биржи, особенно при сегодняшних военно-политических ситуациях, да, это небезопасно. Многие биржи внезапно вводят обязательные верификации, блокируют россиян, не дают возможность выводить деньги, опять же, не все биржи, но многие даже идут и на такой поступок, это небезопасно, поэтому... Централизованные биржи – это прошлый век, от них нужно избавляться, переходите на DeFi, на децентрализованные какие-то сервисы. Уже не говорю про э, кастодиальные кошельки, горячие кошельки, это вот blockchain.com, то это тоже прошлый век, это небезопасно для ваших денег. Их можно использовать как транзитные инструменты, не более. Если вы используете биржу то используйте какой-то определенный депозит, который вы используете для торговых целей, но не для хранения, не для э, длительного холда криптовалют. Следующий момент не храните сетфразы на рабочем столе приватные ключи кошельков, потому что если допустим сломается у вас винда соответственно эти все сетфразы у вас тоже потеряются или же злоумышленники тоже через какие-нибудь банальные созданные вирусы смогут утянуть ваши данные прям с рабочего стола. То есть многие бывают просто идут на такой безграмотный подвиг не знаю по причине лени возможно или еще по какой-то причине просто может быть Слабо защищенный компьютер, то есть слабый антивирус может подвести, понимаете? Это может чревато быть, вылиться вам в огромные минуса. Не храните эти фразы на видимых местах, то есть храните их на, в прописном виде на листочках. И то половину можно прописать, половину можно держать в голове. Либо же там подменить одну букву другой буквой, но об этом будете знать только вы. Но это безопасно. Следующее. Не покупаем холодные кошельки на OLX, на Авито, поскольку могут быть подделки. Покупаем всегда у официальных э, источников. Бывает даже, некоторые новички приобретают где-то на вообще доступной площадке, и владельцы данных кошельков передают даже им сет фразы, пароли, как будто бы, это в порядке вещей. Как бы новички, конечно же, этого не понимают, и потом спустя время теряют свои деньги. Многие так понимают, что это в принципе глупо, но многие новички реально бывают, покупают кошельки на Авито, сколько там подешевле. Лучше переплатить, но быть в безопасности. Следующее, не храним все фразы в хранилищах, допустим, Apple iCloud, или, к примеру, Google Mail. Резервные ключи не храним в открытом просто таком доступе, потому что к этим хранилищам есть доступ у этих компаний, и вы, конечно же, можете тоже лишиться своих денежных средств. Как бы, конечно же, это уже на доверие той или иной компании, но лучше, если даже и хранить резервные копии, как альтернативный источник использовать данные хранилища, то обворачивать, обворачивать эти данные в какой-нибудь файлик. То есть это можно делать через определенное шифрование. Об этом далее в видео расскажу, какие можно использовать сервисы, чтобы зашифровать свои какие-то файлы и быть в безопасности. Дальше фишинговые сайты-кошельки, то есть сохраняем оригинальные сайты кошельков, бирж в закладках, потому что бывает, злоумышленники подделывают, создают ресурсы, поменяв только лишь одну букву, и новичок, конечно же, не обращает на это внимание, переходит на какой-то ресурс-кошелек и теряет все свои сбережения. Также не переходим по вирусным ссылкам, не скачиваем вирусные сайлы. Очень часто злоумышленники используют эту схему. Допустим, от имени компании отправляют, к примеру, текст, что якобы вы давно не меняли пароль на Blockchain.com на каком-нибудь централизованном кошельке, на бирже. Вы, конечно же, в быстром темпе бежите поменять свои данные. Вы переходите по вирусной ссылке, ваши данные злоумышленник скомпрометировал и конечно же вы лишаете своих денежных средств своего аккаунта то есть это тоже часто практикуемая схема среди мошенников также не скачиваем файлы вы где-то в почту засветили вам постоянно отправляют какие-то файлы очень часто мне отправляют на почту отправляют на почту якобы мы готовы вам заплатить за видео там 2500 долларов только лишь снимите ролик там на 30 секунд рассказав о нашем сервисе о нашем продукте очень часто отправляют данный спам, и я как-то ради любопытства перешел, помню, и закачал данный файлик. Как оказалось далее, это оказался вирус, но благо был остановлен у меня антивирус хороший, и он предотвратил это все дело. Но у моего, так знакомого, угнали YouTube. Но потом получилось у него, конечно же, его вернуть, но тоже это было очень рискованно. Не а, пренебрегайте этим. То есть будьте аккуратны, всегда читайте внимательно свои сообщения, смотрите официального отправителя, сверяйте с официальным сайтом, чтобы вы тоже не наткнулись на мошенников. Не используем единственный смартфон во время работы с криптовалютой, с проектами, потому что если вы потеряете телефон, то у злоумышленников будет доступ к вашей информации. Лучше для всех этих дел, для кошельков и криптоприложений, каких-то использовать отдельный смартфон, там допустим это может быть планшет, на котором вы уже храните все бэкапы приложений, это будет безопасно для вашей же работы для вашего капитала, для вашей криптовалюты. Не используем публичные Wi-Fi сети, потому что они могут быть скомпрометированы. Даже если вам и нужно срочно зайти что-то изучить, что-то просмотреть, лучше использовать VPE. Также во время баунти, во время прохождения каких-либо тест неттов дропов, всегда используем отдельную почту, потому что после прохождения многочисленного количества проектов, вам на почту приходят какие-то анонсы, спам, бывает даже приходит пройдя в который может быть вирус, поэтому для этого всего дела, если вы этим зарабатываете, то применяйте отдельную почту, не перемешивайте ее с основной. Для биржи, допустим, отдельную почту, для кошельков, допустим, одну, одну почту для каких-то тест-нетов, дропов, отдельная почта, то есть у вас должна быть диверсификация. Далее, к примеру, если вы же блогер, ну, к примеру, создаете контент, мне многие там блогеры тоже смотрят, то во время записи видео тоже записывайте аккуратно свои видео, потому что со мной, слава богу, такого нет, потому что я щепетильно к этому отношусь, но у меня был знакомый, который записывал видео и случайно просто засветил пароль своего кошелька во время записи видео и потерял деньги. Поэтому тоже не пренебрегайте этим, если вы, к примеру, только хотите заниматься видео или вы уже блогер, тоже будьте аккуратны в этом плане. Следующее, с чего, по сути, как бы и нужно было начать, тоже никому никогда не рассказывайте, чем вы пользуетесь, какими кошельками, какие там приложения, поскольку есть физический риск, вас могут похитить, вот смогут пытать и вы уже там все расскажете. В случае в моем я вам как бы просто даю ценную информацию, помогаю вам. Куда важнее вам просто быть грамотными, используя это данное видео и соблюдать безопасность. Я думаю, это поважнее будет. Следующее, это Используем три источника данных. Конкретно, если вы храните какие-то свои основные данные, это может быть телефон вспомогательный, это может быть хранилище а на каких-нибудь э, облачных хранилищах, это может быть... Э, Apple iCloud, Google, Mail, опять же, не храним. Это все в виде в открытом виде в виде документов. Это нужно шифровать дополнительно, и только так можно использовать данный источник как вспомогательный источник хранения данных. Дальше это может быть флешка, у вас тоже должна быть диверсификация в этом плане. Максимально старайтесь диверсифицировать там биржи, холодные кошельки, горячие, транзитные кошельки, какие-то активы. То есть распределяйте максимально, обезопасьте себя. Это важно. Дальше периодически почищать хрон то есть э, куки периодически нужно почищать, автозаполнение, пароли. Э, да, бывает такая вот привычка очень впадлу вводить пароли от одного и того же сервиса, который вы часто его используете. Этот сервис можно указать в менеджер паролей. Дальше об этом расскажу. Периодически это нужно делать, подчищать А в идеале вообще никогда не сохранять. То же самое касается и Яндекса. То есть, установите менеджер паролей на все основные свои пароли, которые вы сохраняете в браузере, это тоже вас обезопасит в какой-то мере. Тоже лучше, чем его не использовать вообще. Давайте я вам наглядно покажу, наглядно-наглядно покажу на каждом браузере, о чем я говорю. К примеру, если это Chrome. Вот, к примеру, вы находитесь в хроме, вы нажимаете. Это в разделе «История». Можно здесь выбрать «За последнее время», «За все время». Указываем галочку здесь везде. «История браузера», «История скачиваний», «Файлы куки», «Изображения» и другие файлы. То есть пароли тоже. Данные для автозаполнения. Лучше периодически подчищать данный раздел. Реально. То есть не пренебрегайте этим. Вот еще один раздел. Еще один раздел. Автозаполнение. Зашли в пароли. Мы видим, что у нас тут много различных паролей сохранено э, в Google Chrome. Реально много. И очень важно их вручную какие-то поудалять. А какие вы часто используете, оставить, да? Которые вы часто используете для работы. Почему бы нет? Пусть у вас будут. Тут можно это дело вручную все поудалять. А можно, можно через вкладку истории полностью все зачистить. И периодически это нужно делать. Поскольку, поскольку есть такой, ребят, есть такой... Э, Вирус называется стиллеры называется. Даже вот в Chromeе, хроме, в Chromeе в, хроме, в можете вбить стиллеры, стиллеры. Стиллер создал свой стиллер, то есть это именно тот файлик, который запускают вам в компьютер, то есть вы где-то его подцепили через какое-то приложение. Или через какой-то сервис, через какой-то вредоносный сайт вы подцепили данный вирус, который крадет вот этот файлик, бэкап, бэкапный файлик из вашего Google Chrome и ворует все ваши пароли. Таким образом можно скомпрометировать все ваши, ребят, данные. Все, э, все ваши данные. Вот такие дела. И за этим разделом нужно обязательно следить, почищать данные. Подчищать данные обязательно. В Яндексе нужно перейти в раздел дополнительно безопасность паролей и карты и вам нужно уставить мастер пароль мастер пароль, который будет защищать все ваши основные пароли, которые у вас так или иначе в Яндекс браузере если вам по какой-то причине лень постоянно удалять их то можно их зашифровать каким-то одним паролем но здесь еще есть такая классная функция она называется проверка паролей вы нажимаете проверка паролей, я кстати давно не делал этого и ради интереса решил проверить, посмотреть что не так с моими паролями и, что вы думаете, 18 паролей было в публичном доступе, представляете? 17 паролей были в публичном доступе, и, конечно же, сейчас я их буду всех а, менять, потому что где-то я их, видимо, засветил. Вот такие дела, и вы об этом даже можете не подозревать, а, и на фоне своей лени можете не зачищать это и наткнуться на мошенников. Также данный ресурс показывает, какие пароли у вас очень слабые, которые простые, их тоже желательно заменить. Количество паролей показывает, которые одинаковые, которые тоже нужно заменить. Рекомендуется, по крайней мере. Вот такую статистику дает Яндекс Яндекс.Браузер. Такая же статистика тоже есть и в Гугле. Заходим в раздел «Проверить пароли». И среди всех паролей система здесь нашла 9 простых, которые желательно тоже как-то усложнить. Таким образом можно тоже подстраховаться, подчистить это, во-первых, во-вторых, где-то усложнить пароли и периодически себе за правило сделать так, чтобы не использовать выше какого-то определенного лимита сайты, сохранять их да, в своем браузере. То есть, а лучше в идеале не сохранять их вообще. Следующее, не используем одну лишь почту. Потому что если вы все будете использовать через одну почту, то взломают ее, взломают все ваши ресурсы. Использование контейнера, что это значит? К примеру, вы какие-то данные записали, пароль, там, допустим, записали в блокноте, либо там какие-то данные в Excel записали. Неважно, это сеть фразы Вы их можете зашифровать. Зашифровать через вот такие сервисы хад. H Криптомотор, через VPN он открывается у нас в России, Мини Лог Криптор Верокрипт, прикольный сервис, можно шифровать э, какие-то группы файлов, файлы, папки, через один какой-нибудь файлик. Айскрипт, Пикокрипт, Айскрипт, то есть это очень крутые сервис Сейчас на примере покажу, как работает Эш Есть такой классный канал, называется Теплица социальных технологий. Очень круто, мужик здесь рассказывает про различные сервисы шифровальных данных и не только очень полезный канал для айтишника реально сохраните себе это не реклама это просто я его сам смотрю иногда периодически мне заходит как здесь э, доносит информацию реально круто так вот у него о, э, есть обзорчик у этого мужичка есть обзорчик на хэдэш. я на примере покажу как работает шифровальные движухи шифрование данных мы зашли он очень простой в использовании кстати, почему-то он через VPN не заходит. Давайте отключим VPN на какое-то время. А, нет, зашел. Вы можете здесь зашварвать любой документ, файл. К примеру, давайте нажмем ⁇ Выбрать файлик ⁇ и его сюда засунем. Мы загрузили картинку. Можно еще добавить при желании. Нажимаем ⁇ Вперед ⁇ И все, нам нужно придумать пароль. Либо, либо, либо, либо. Через публичный ключ это можно сделать. Давайте через пароль. Давайте простой пароль какой-нибудь, чисто быстро придумываем ради теста. Вперед. Слабый пароль. А, минимум 12 символов. Вперед. Скачать зашифрованные файлы. видите файлик будет вот в таком виде у вас и как бы никто не знает, что это за файлик хрен его знает так же самое вы его можете расшифровать нажимали расшифровка вы добавили данный файлик сюда указали тот пароль, который вы использовали во время зашифровочки вперед все, скачиваем данный файлик вот он наш файл вот мы его расшифровали вот такая крутая движуха, ребят Используйте данный сервис И кстати, их там много Поизучайте, очень много видосиков в ютубе просмотрите. смотрите, Вера Крип тоже классный сервис Тоже можно круто там шифровать Кстати, понятно, то есть, где их можно использовать К примеру, вы хотите принимать решение использовать хранилище Хранилище вы хотите, к примеру, использовать почту Хранилище mail, джимейла Вы можете там зашифровать какие-то свои данные В один какой-нибудь файлик и безопасно хранить. Почему бы и нет? Дальше храните активы в разных сетях. Вы, допустим, храните криптовалюту, не храните только, допустим, в сети эфировской токен допустим, используйте MetaMask. Храните, к примеру, в сети и Binance Smart Chain, в сети Avalanche, в сети Phantom, в сети Polygon, в сети Binance Smart Chain, то есть диверсифицируйте. Допустим, если это стейблкоин, да, и DAI, к примеру, вы можете хранить не только в эфировской сети, вы можете их токенизировать и хранить в Binance Smart Chain сети. То есть тоже используйте э, диверсификацию в этом плане. Дальше использовать несколько холодных кошельков, тот же. То есть не используйте только один, к примеру, Ledger. Используйте SafePal, используйте wallet, используйте много вообще трейдов, тоже много. Много кошельков, используйте много разных. Не храните централизованные стейблкоины на адресах, которые взаимодействуют с биржей. Почему? Потому что, допустим, в, в момент сегодняшних всех новостей, вот нас буквально недавно пугали, что будет USDT блокировать транзакции, блокировать данные стейблкоин. Ну, конечно же, я не полагаю, что до этого дойдет, потому что это огромный будет урон по данному имминтенту, огромное будет недоверие. Ну, по крайней мере, они это могут сделать, это централизованный стейблкоин, ребят. И как биржа может вообще заблокировать его? Вот каким образом? Вот, ну, вы, к примеру, использовали биржу Binance, вы проходили там верификацию, вы засветили свои данные, вы, к примеру, россияне, да? А вы выводили с данной биржи на, допустим, какой-нибудь кошелек, стейблкоины на eRC20 или на trc 20 Соответственно, вы свой адрес засветили. При взаимодействии с этим аккаунтом, с этой биржей, соответственно, вы к нему имеете отношение. И даже если вы с этого адреса еще перевели на любой другой, все равно они оставляют следы. Данные адресы называются аффилированные, то есть и их очень легко э, могут заморозить. То есть по горячим следам могут найти и их все заморозить. Соответственно, активы там тоже могут быть подвержены риску. Поэтому это лучше пропускать через вапалки, через вапалки активы, и потом их перебрасывать на какие-то. Чистые, уже созданные вновь адреса. Как бы если прям вы жесткий параноик, да? Также есть такой сервис, как Tornado Cash. Я сам лично его не использовал, но хочу вот сейчас изучить эту тему. То есть через него можно пропускать различные транзакции, через него можно делать так называемый разрыв взаимосвязи транзакций. И таким образом можно обезопасить себя. Опять же, это для таких жестких параноиков, ну, тоже такой нюанс, имеете в виду. Используем хороший надежный антивирус для компьютера, для смартфора. То есть не ленимся покупать платные версии. Купили на год им платную версию, допустим, тот же Касперский. Купили, пользуемся, и вы в надежной безопасности. То есть не скупитесь на безопасность, потому что сыграют с вами это все в злую шутку, если вы будете экономить на своей же безопасности, используя какие-то там небезопасные антивирусы, бесплатные. Если даже вам не удалось найти, как допустим, если вы... Знаете источники, где скачивать надежные, надежные, надежные крякнутые, допустим, антивирусы? Или вы, по крайней мере, ищете его, да? То есть вы не хотите покупать все же, да? То есть такой сервис, называется VirusToto. Вы нашли в интернете какую-то ссылку, которая вам говорит, что здесь безопасный будет браузер, вернее антивирус. То через данный сервис можно его проверить, данную ссылочку. Нет ли там вирусов Заблаговременно можно чекнуть. Либо же файлы, ребят, вам скачали, вам, к примеру, на почту отправили какие-то файлы, которые нужно просмотреть, какие-то, допустим, архивы, архивы с какими-то медиа-данными. Вы можете через данный портал их пропускать и находить, допустим, какие-то вирусы. И уже дальше понимаете, заходить, открывать этот сервис или нет. Открывать этот биржу или нет. Биржу, там, ресурс, да, на примере. Допустим, мне набрал слово антивирус в Телеге, и мне тут пишут, asset not download full version, установить полную версию. И тут какой-то пост и какая-то ссылка. Давайте проверим, почему им и нет, а может быть реально здесь э, э, антивирус. Крякнутый. Мы вставляем данный сервис, нажимаем поиск, и мы видим, что доверие 50 на 50. То есть тут видите, есть заложен антивирус. Э, вирусняк какой-то, который может украсть какие-то ваши данные. Поэтому небезопасно, не открываем. И таким образом можно сканировать. Сохраните себе данный ресурс, вирус, VirusTotal вирус называется. Крутая движуха. Следующая, защита Телеграма. Первое это пароль. Во время входа в телегу можно установить. Можно установить двухфакторную защиту, не можно, а нужно. Также вы можете контролировать свои активные сеансы, либо вы можете дополнительно настроить автоудаление данных. Что значит пароль? для входа, где это, установить двухфакторную защиту. Давайте покажу вам, где это можно посмотреть. Заходим в раздел кондифициальность. Вы также можете, ребят, можете... Вот, в данном разделе «Включить код пароль для приложения». Каждый раз, когда вы будете, допустим, заходить в приложение, вам нужно ввести пароль. Также вы можете обезопасить свои данные. «Изменить облачный пароль». Это и есть двухфакторная защита. То есть вам необходимо дальше потом подтвердить ее по электронной почте тоже дополнительно почему бы и нет нужно использовать чтобы защищать свои данные также ребят удаление аккаунта при неактивности можно поставить один год 6 месяцев, 3 месяца один месяц то есть смотрите тут по желанию тоже мониторьте, как часто вы используете свою свою телеку чтобы ваши данные друг не удалили случайно и потом вам заново придется создавать аккаунт и в результате чего вы можете потерять свои данные и Каждый раз, каждый раз, когда вы, допустим, используете в Телеграм, Телеграм вы себе в привычку вбейте такое правило, что, допустим, каждые три месяца сохранять какой-нибудь бэкап своей телеги, чтобы не потерять доступ к каким-нибудь важным чатам, каналам, чтобы вы накапливаете информацию. Потому что у меня был такой случай, у меня взломали телегу, соответственно, я потерял все свои чаты, каналы, ценную информацию, которую накапливал на протяжении долгих лет. Поэтому с тех пор я периодически, периодически создаю бэкап, свои телеги чтобы не потерять данные по поводу сеансов тоже показать все сеансы в разделе показать все сеансы вы можете вы к примеру потеряли телефон не дай бог да и ваш телефон был в активном сеансе с telegram то есть злоумышленник может зайти в телегу скопировать какие-то данные там, ну, достать какую-то ценную информацию и в этом случае не рекомендуется сохранить там пароли да то вы можете через компьютер отключить доступ к telegram через вас Утерянный смартфон, то есть вы можете оперативно так сработать и безопасить свои данные, ребят, это очень крутая фишка Следующий пункт это двухфакторная защита на Google аккаунт Где это делается, в каком разделе То есть вы зашли, к примеру, к себе Вы можете зайти в раздел Управление аккаунтом Google И заходим в раздел, ребят, безопасность раздел, заходим Здесь вы можете установить резервный номер телефона Резервный адрес электронной почты Это все вам поможет восстановить доступ в случае утери Потому что у меня был такой случай, когда я, к примеру, был, у меня был телефон привязан к Google аккаунту, один. Но так получилось, что у нас ну, условия мобильного оператора начали ухудшаться, пришлось заменить оператора, не меня при этом пароль, о, телефон, то есть просто перенести его. Но потом я столкнулся с тем, что мне не приходило смс-ка подтверждения личности на мой YouTube, и, соответственно, я как будто потерял доступ к своему YouTube, и у меня реально было ну, не очень приятное ощущение, и это несколько дней, да? Потому что не приходил на этот новый оператор код. Я уже думал, может, обратно нужно менять. В общем, это такой геморрой реально было. С таким геморроем столкнулся. Но ну, благо, получилось, в общем, через настройки в кабинете добавить еще один вспомогательный номер и уже на него получить пароль и восстановить свои данные к YouTube. Ну, как бы, тоже с таким довелось столкнуться. Поэтому максимально тоже создайте надежный какой-то резервный номер, резервную почту и настройки, где еще можно что можно добавить. Также в разделе двухфакторная аутентификация вы можете подключить Google-аутентификацию, двухфакторку можете подключить, можете подключить и еще один вспомогательный номер телефона, чтобы максимально свой Google-аккаунт защитить. Потому что если вы теряете Google-аккаунт, вы теряете просто тупо все почту youtube теряете много в общем теряете чего когда вы используете MetaMask, то чтобы его использовать в безопасности можно использовать его в тандеме с Ledger. в таком случае в этой связке в этой связке MetaMask служит как просто как оболочка и каждые любые транзакции операции которые вы с ним осуществляете даже при работе там с допустим с дексами с панкейк свапом с какими-то биржами децентрализованными вам необходимы каждые из своих каких-то Действие подтверждать через Ledger. Поэтому многие используют. Это прям очень безопасная схема. Но для этого нужен кошелек Ledger. Подключить аппаратный кошелек. И здесь, соответственно, вы нажимаете «Подключить Ledger». Но прежде чем его подключать, вам нужно сначала его подключить к своему компьютеру. И вам подключиться к эфириуму. Конкретно к эфириуму нужно подключиться. И дальше нужно в разделе нажать «Enable» и после чего вы подключаете через Ledger и можете уже взаимодействовать с Митамаском на каких-то децентрализованных приложениях, каких-нибудь децентрализованных приложениях и заниматься там инвестициями. да? С этим понятно. Менеджер паролей. Вот, кстати, тоже Воволомов записывал крутое видео на YouTube, посмотрите, у этого мужичка, про KeePass. Он записывал видосик. Очень-очень даже интересное. Сейчас даже посмотрим, где-то у него на ютубе было это видео. Сегодня, буквально недавно даже записал это видео. Это, в общем, очень популярный менеджер паролей. По даже в ютубе, если его вести. Вот, у него ролик даже выскакивает сразу. Посмотрите этого мужичка. Он о Кейпас рассказывает классную инфу. Info. То есть в данном приложении вы можете сохранить какие-то свои пароли, которые вы часто все, чаще всего используете, чаще всего используете в своей какой то повседневной работе, да. И вы тоже этот файлик можете зашифровать. И тоже его, допустим, хранить в надежном месте. То есть можно тоже пароли таким образом зашифровать, не хранить их просто а, тупо, а, там, я не знаю, в Word или просто в блокноте. Это реально небезопасно. Следующее, использование централизованных бирж с использованием VPN. Какая тут может быть э, движуха подводный камень, так сказать, какой может быть? Вы используете какой-нибудь VPN, который часто меняет страны, вот, соответственно, у вас айпишники постоянно меняются. Ну, бывают такие, да, VPN-сервисы, которые вам предоставляют скорость одного IP-адреса более быструю завтра, другая более быстрее, вы постоянно меняете, меняете, меняете, у вас айпишник меняется, меняется, меняется. И бывают такие биржи, которые видят, что на ваш аккаунт заходит постоянно разные IP-шники, соответственно, он может это э, подразумевать как э, мошенничество, да, то есть может заподозрить какие-то неладные вещи с вашим аккаунтом, и может их тупо заблочить, заблочить ваш аккаунт может быть. Есть, как бы много таких случаев было, поэтому тоже обращайте на это внимание, если вы используете VPN, желательно, чтобы IP-шник был э, один и тот же, да. Не пренебрегайте этим, потому что биржа заблокирует адрес и все. И потом хрен разблокируете. Следующее, ребята, используйте анонимные поисковики DAOGO. Допустим, его можно применять в, через расширение в хроме. Давайте я вам покажу. Очень удобный поисковик, который максимум дает конфициальности. Офигенный. У Яндекса, у Яндекса есть режим такой, ребят, называется Incognito. Инкогнито. Тоже возьмите на вооружение. Погнали дальше. Безопасность ВПН. Какие важно учитывать правила? Сегодня такое время, что ВПНы просто на каждом шагу. И неизвестно, какие надежные, какие нет. Приходится вот по доверенности, так сказать, использовать. Но, чтобы вам кто не говорил, всегда, каждый раз, когда вы заходите какую-то свою учетную запись, какие-то там проекты, всегда, ребята, отключайте VPN. То есть, данные вели, зашли, включили VPN и только потом зашли. То есть, нужно быть настолько скрупулезным, то есть, можно быть настолько скрупулезным, ну и, соответственно, это намного лучше будет для вашей безопасности. Тоже не игнорируйте это правило. Резервные копии тоже отключать, если вы используете iPhone. Потому что вот буквально недавно была э, такая вот не очень приятная новость для всех тех, кто использовал кошелек Metamask. Я вам давайте эту новость зачитаю. Metamask предупредила проблему безопасности в iCloud. Друзья, не все помнят, что некоторые настройки в Apple делают наши криптокошельки легкой приманкой для воров. Metamask об этом предупредил, и мы тоже продублируем. Я, кстати, об этом делал репост одного канала у себя в телеге. У всех пользователей по умолчанию стоит автоматическое резервное копирование данных приложений в iCloud, в том числе и приложений Metamask. В таком случае фраза хранится в сети iCloud, а значит ее очень легко похитить. Как отключить автоматическое резервное копирование iCloud для Metamask? Зайдите настройки, профиль iCloud, управление хранилищем, резервной копии, а затем запретить копирование. В идеале лучше вообще отключить все приложения от копирования. Можно оставлять только фото. Предупреждение Metamask. Появилось не случайно два дня назад, один из пользователей кошелька потерял все цифровые активы, а это монеты стоимостью 650 тысяч долларов и несколько NFT. Преступник через фейковые сообщения выманил пароль от Apple ID, а затем зашел в его iCloud и узнал сеть фразу от MetaMask. Вот такая вот была беда, которая просто нашумела в интернете. Поэтому самый безопасный вариант хранить крипту на аппаратных кошельках, но об этом вы тоже должны знать отключите резервное копирование если где-то на бирже в каком-то сервисе вам предлагают двухфакторку установить через телефон или через QR-код то лучше используйте повышенный метод повышающий защиту метод поскольку телефон это не самый лучший вариант ну по крайней мере лучше чем если бы его не было вообще поскольку хакеры, я не знаю по какой о, схеме могут эти все номера дублировать я не знаю как, о, какую они могут использовать там сервис и перехватывать могут как-то эти сообщения поэтому тоже использую максимальную защиту, если вы где-то торгуете, к примеру, да, какой-то кошелек, не только лишь телефон, потому что это небезопасно. А также можно использовать в качестве хранения данных отдельные компьютеры, Как я уже говорил, можно использовать вспомогательный телефон, кто-то использует отдельный компьютер без доступа к интернету, планшет, то есть его можно использовать как отдельный сейф, тоже как вариант можно использовать для своей безопасности. Далее использовать можно репозитории оригинального кошелька Bitcoin.org и жесткие диски для хранения всех тех блокчейн записей, транзакций если вы хотите прям надежно хранить биткоины то есть если вы прям жесткий параноик вы можете зайти на сайт coin market cup зашли к примеру биткоин вы э, заморачиваетесь не знаете как безопасно хранить биткоин кошелек вы зашли в bitcoin.org надежный холодный кошелек но он весит просто очень много гигов потому что все транзакции все операции сохраняются понимаете с того времени когда э, данная крипта была создана. Поэтому вам нужен отдельный жесткий диск. Вот, пожалуйста, вы можете закачать себе на компьютер, на телефон. Ну, очень много памяти он будет весить, заранее предупреждаю. но ну, это прям мега популярный способ хранения денежных средств, биткоинов. Тоже такой есть способ. Вы о нем тоже должны знать. Устанавливаем пароль на сим-карту, ребят. Вы, к примеру, ну, не дай бог, утеряли телефон. Злоумышленник получил данные к вашей симке, соответственно, он может э, к, ко многим сервисам получить доступ, поэтому ставим на сим-карту тоже пароль, каждый раз при включении телефона вам придется его вводить, но это безопасно, это очень безопасно для вашей симки, тоже Подумайте об этом. Также можно использовать отдельный... По поводу симки, что важно еще знать, стоят заводские, заводские пароли. То есть для того, чтобы его поменять, вам нужно сначала позвонить своему оператору вашей мобильной связи, узнать, какие у вас заводские пароли. И потом дальше можно, к примеру, установить свой. Заменить уже на свой. Используем отдельный номер для работы с криптовалютой. То есть не используем какой-то свой повседневный номер, используем отдельный номер для криптовалюты чтобы о нем никто не знал. Дальше, как удаленно найти и блокировать телефон, опять же, в случае утери. То есть, мало того, что вы можете еще поставить пароль на сим-карту, если вдруг вы как-то этим пренебрегли, можно использовать блокировку, по крайней мере, есть такая функция, блокировка телефона. Где это можно сделать? К примеру, вы потеряли смартфон, что делать? В режиме управления гуглом своим, заходим в раздел «Безопасность». Здесь вы выбираете раздел «Ваше устройство», выбираете, к примеру, телефон, который вы потеряли, нажимаем на три точки. Или на него просто нажали. И здесь есть три варианта. Выйти из всех учетных записей, но тогда какие-то данные все-таки достанутся мошеннику. Либо его можно найти, найти данное устройство. Не знаете, не узнаете устройство. То есть можно зайти через вкладку «Найти устройство» и какие кнопки тут можно прожать, чего можно добиться. То есть можно его найти геолокацию его. Ребят, можно геолокацию. Можно через данную кнопочку найти геолокацию. Также можно прозвонить. Нажать кнопку Прозвонить. Этот прозвон ничего не даст, но он просто так будет надоедать мошеннику. Он будет надоедать мошеннику. Можно э -э, можно чем воспользоваться? Вкладка Заблокировать устройство. То есть отправить месседж вашему человеку допустим верните пожалуйста мой телефон за вознаграждение То есть прописывайте месседж за вознагр... вознаграждение дальше прописывайте свой номер чтобы человек туда позвонил и нажать заблокировать устройство все на данном смартфоне который вы потеряли у человека будет в... у человека высветится данный месседж и номер телефона, по которому он позвонит или не позвонит. То есть это уже от его совести зависит ребят. Ну, по крайней мере, можно так о себе сообщить. Через данную схему тоже имейте в виду, если человек порядочный. Если человек непорядочный, то вы можете просто тупо все данные удалить, очистить данное устройство. Соответственно, ему ничего не достанется как бы, как вариант. И помимо этого, можно вообще закрыть все сеансы еще. Хотя, если вы нажмете «Очистить все устройства», то есть все сеансы как очистятся. Ну, можно еще дополнительно прожать данную кнопку, почему бы и нет. Таким образом вы можете обезопасить все свои данные, ребята. Итак, в принципе, в этом видео у меня все. Ребят, надеюсь, вам понравилось данное видео. Обязательно оставляйте комментарии, лайки, нажимайте. Донаты тоже приветствуются, можете отправить мне донат на биткоин кошелек, эфириум кошелек, USDT TRC 20, USDT BIP 20, все адреса я оставлю по данным видео, если почитаете нужно, можете тоже меня отблагодарить. Желаю вам хорошего настроения, соблюдайте безопасность и больших вам заработков, ребят, в интернете. Подписывайтесь на канал и до новых встреч, новых видео. Всем пока-пока.